Всем привет! Сегодня я попробую показать процесс покраски привода в камуфляж Atax FG или по-нашему мох. Вот что в итоге получилось. И если вам по каким-либо причинам не нравится результат, смело закрывайте это видео. Не тратьте свое драгоценное время, не мучайте пуканы. А мы продолжаем. Для покраски нам понадобится краска. Вот это поворот! Мягкий пористый материал, типа губки для мытья посуды и трафареты. Обычно в своих работах я использовал аэрозольные краски от Монтаны, но так как... Во-первых, я не нашел достаточно близких оттенков для данного паттерна. А во-вторых, нам понадобится как минимум 7 цветов, а это примерно 2000 рублей за баллончики от Монтаны. Мною было принято решение намешивать цвета самостоятельно, при помощи набора акриловых красок от Невской палитры. Цена вопроса за набор 200 рублей. Плюс данной краски это безусловно цена, а также возможность создавать любые необходимые оттенки. Краска не пахнет, спокойно красим дома. Минус, она плохо держится, даже на подготовленной поверхности. Поэтому рекомендуется иметь еще и аэрозольный баллончик с лаком для последующего закрепления. Как было сказано ранее, необходимо минимум 7 цветов. Называю условное обозначение оттенков в порядке их применения. Зеленый, зеленый, зеленый, зеленый, бежевый и коричневый. Хм. Давайте назовем их по-другому: Первый, второй, третий, четвертый, пятый, бежевый и коричневый. Так лучше. Кстати, второй цвет можно заменить баллончиком от монтаны. Расцветка 69-20 мардок, так как нам его понадобится очень много. Перед покраской необходимо усвоить несколько правил и последовательностей. Красим методом спонжинга. В первую очередь используем второй цвет и закрашиваем всю окрашиваемую поверхность. Далее, используя первый цвет и трафарет номер один, наносим пятна. Далее, используя бежевый цвет и трафарет номер два, наносим пятна, но только в границах первого цвета. Далее, используя третий цвет, наносим пятна в пространство между участков с первым цветом. Далее, используя четвертый цвет и трафарет номер три, наносим пятна. Исключить пересечение с бежевым цветом. Далее, используя пятый цвет и трафарет номер четыре, наносим пятна, но только в границах четвертого цвета. Далее, используя коричневый цвет и трафарет номер пять, наносим пятна, но только с частичным перекрытием пятого цвета. Лакировка по желанию. Трафареты – тема отдельная. Можете сами попробовать нарезать, а можете приобрести мои векторные файлы и нарезать сколько надо у рекламщиков на плотере. Ссылка на трафареты в описании к видео. А теперь включаем музыку и начинаем красть. Спасибо за просмотр и до скорого.